МИД Греции выразил де-марш послу России. Из-за высылки восьми своих дипломатов из представительств в Российской Федерации Министерство иностранных дел Греции выразило демарш послу РФ в Афинах. Генеральный секретарь греческого МИД, как говорится в заявлении пресс-службы ведомства, подчеркнул, российская реакция была несоразмерной по сравнению с мерами, объявленными нашей страной в отношении некоторых российских дипломатов, которые были объявлены нежелательными, так как продемонстрировали действия, не соответствующие их дипломатическому статусу, в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Напротив, высылка греческих дипломатов не имеет никакого оправдания, кроме как несоразмерное возмездие. Также было подчеркнуто, что вышеупомянутые греческие дипломаты никоим образом не нарушали Венские конвенции. Также был выражен протест греческой стороны по поводу содержания последних заявлений российских официальных лиц и подчеркнуто, что следует избегать обобщения и формулирования обвинений в адрес нашей страны, которые не могут быть подтверждены. На сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации 27 июня появилось сообщение о том, что 8 греческих дипломатов объявлены нежелательными персонами. 27 июня в МИД России была вызвана посол Греческой Республики в Российской Федерации Е, Насика, который был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружения и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции персона нон-грата. Послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры 8 греческих дипломатических сотрудников в России объявлена персона нон-грата и им надлежит покинуть территорию страны в течение 8 дней. Доведена информация о предпринимаемых российской стороной других шагах связанных с функционированием загранпредставительств в Греции в России. Это стало ответом на конфронтационный курс властей страны в отношении России и объявление 6 апреля о высылке 12 российских дипломатов из Греции, включая высокопоставленных сотрудников посольства в Афинах и генконсульства в Солониках. В ответ на сайте МИД Греции появилось сообщение. Выражаем глубокое сожаление в связи с решением российских властей объявить 8 сотрудников посольства Греции в Москве а также генерального консульства в Москве персонами Нонграда. Ранее наше издание сообщало о заявлении МИД России, Греция для отдыха россиян стала небезопасной. В Министерстве иностранных дел РФ исключают Грецию из стран, где граждане России могут безопасно отдыхать.